всем привет сегодня буду очень простым способом украшать капкейки кому интересно оставайтесь со мной капкейки готовы они уже у меня остыли и я вот эти шапочки срежу верхушки они мне не надо с помощью насадки сделаю дырочки в серединке для начинки Для начинки я буду использовать ягодное конфи. Здесь у меня клубника. Крем у меня будет йогуртовый на основе растительных сливок. Для начала взобью сливки. Здесь у меня 100 грамм. Добавляю йогурт. 140 грамм. Крем готов. Сначала в каждом из капкейков я сделаю белый фон. Для начала возьму две насадки, это номер 15, открытая звездочка маленькая и закрытая звезда на 5 лучей, примерно расстояние 5 мм. Номера у нее нет. Вместо насадки листик я просто обрезала уголок пакетика вот таким образом, чтобы получить листочек на выходе. Небольшая такая мордашка. С помощью ножа сглажу. глазки у меня будут такие бусинки С помощью кандуринов сухого придам немного блеска. Вот такие в итоге получились капкейки. Детям очень нравятся такие варианты украшений. Просто, быстро и весело. Так что, кому идея понравилась, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.